Так, первая пара полуфиналистов. Лайн 7 и коса смерти. Карта Мираж. Best of 1 встреча. И в атаке начинает коса смерти. Посмотрим, насколько успешно удастся прорубать оборону львов. Львы ведь все-таки цари зверей. Да и в последнее время достаточно сильно поднявшиеся по скиллу. Но, тем не менее, это не помогает. Хотя, правда, в общем-то, ситуация не такая уж и однозначная. Ситуация 3 3. Выход на точку А уж практически закончился. Здесь погибает КТ Фрифс совсем удачно закончились у него патроны. Вообще, в принципе, они не бывают, чтобы заканчивались удачно. Ну, как минимум, удалось косе смерти подловить оппонента. Минус от юзера. Кристиночка. Погибает при выходе на хелпу И команда коса смерти забирает пистолетный раунд Очень экшонистая история сейчас происходила на точке А Тем интереснее будет смотреть данный матч Давайте по составам, наверное, пройдемся Коллектив Lion7 сегодня представляют 777 Complete Devil Вот такой вот интересный никнейм, сложный, но будем называть просто Devil КТ Фриз Кристиночка, x got Player ну и, конечно же, ХС-машина. Кстати, кстати, трудности у косы смерти при выходе на точку А. Немного ребята не, так скажем, не подготовились, наверное, к выходу. Как вы видите, диглы то диглы то у львов работают на все 500, черт возьми, процентов. Парни и Кристиночка, я не знаю, девушка это или не девушка. Пусть, пусть будет девушка, раз уж Кристиночка. В общем, парни сделали нереальную штуку. Просто диглы. Ну, диглы и порешали оппонентов. Карвалол 1-1. Состав команды Коса Смерти это Зотик, Юзер, сын Бегемота, Do Something и Медио Кри. Крити, наверное. Наверное, прошу прощения, мой английский не идеален. Так сказать, don't perfect. Ну и, в общем. У нас очередной выход, вот, кассы смерти Естественно, они в атаке, что им еще делать, кроме как выходить? Ой-ой-ой-ой, кайс-машин! Навалил с дигла сразу три головы Ну, опять, вот, диглы у Lion7, я заметил, в последнее время начали работать гораздо лучше, чем на предыдущих трансляциях, где они участвовали То есть, ребята реально выросли по скиллу, это не может не радовать Коса за косу отдергали, у жулики. В L7 плюсы играют, кстати, на многие матчи. Ну, в принципе, не ошибка. Почему нет? Никто не запрещает, к сожалению, так делать. Ну, я не поддерживаю, когда команда играет, конечно же, плюсами, но справедливости ради, если они могут это делать, почему не могут это делать какие-то другие команды? Сань, если парень с ником Кристиночка, то называй девушкой, все равно хуже не будет. Ну да, я именно так и подумал. Сын Бегемота э, хедшот по комплит девилу. И ситуация 4 в 4 с подобранным Фомасом. Фомас открыться, кстати говоря, не позволяет. Достаточно широко, еще и хаешкой прогревают до 21 хп. Вот это, вот это оборона. Оборона, дамы и господа, не залетает у ХС-машин. С хаешки залетела, а вот с дигла никак. Но фриз добивает последнего игрока атаки. И это 3-1. Может быть и в какой-то степени ожидаемый. А может даже и не очень. Но все же 3-1. Не будем забывать, что Line 7 находится в сильной стороне. И пользоваться сильной стороной на карте Мираж. Ну, по-моему, обязана абсолютно каждая команда, которая вообще, в принципе, пришла в Counter-Strike. Если вы играете плохо в обороне, то, ребят... Смотрите демки, смотрите трансляции других матчей Учите оборона Не должна проигрывать первую половину Ну, никак Юзер, кстати говоря, забирает э, КТ-фриза Который э, зачем-то, непонятно, решил выйти на поджим Ух ты, хейс, машин получает, получает очень много демейджа И не выживает после такой э, мясорубки от юзера Медио Крити забирает комплит Девила И Кристиночка как-то вот с Галилом ну, мягко говоря, остается неудел, ведь точку А от четверых оппонентов выбить уже, мне кажется, не получится. Хотя, конечно же, никто не отменял там какие-то эйсы, квадрокилы и так далее, но справедливости ради с Галилом, ну, есть даже дефьюз киты Но, блин, все равно, не думаю, не думаю, что коса смерти такое будут отдавать. Как мне кажется, одна из ключевых ошибок, конечно, в этом раунде кроется э, банально в том, что были какие-то поджимы. И зачем э, вообще были эти поджимы? Кстати, Кристиночка-то на шефте-то пробирается в точку и неуж... А, нет, неужто. Медиокрит сидит у нас в, в сайде. А тут просто на морозе, откуда ни возьмись, появляется Кристиночка и пытается дефать бомбу. 3-2. Забавный. Забавный конец этого раунда. Кристина с Галей на пару раз рулят. Нет, Юр, к сожалению, не смогли. Не смогли. Хоть и пытались, конечно, но не вышло. Ни у Кристины, ни у Гали. В очередной раз, кстати, точка А разыгрывает с командой коса смерти. Мне, в принципе, всегда нравилась коса смерти в какой-то степени своей прямолинейностью. То есть ребята вот решили, мы выходим на А, и, как вы видите, просто выходит на А. Не надо придумывать какие-то фейки, не надо придумывать что-то там... Такое сверхъестественное Мы просто завалимся на точку как себе домой Ну и в общем-то этого будет достаточно для победы Кстати говоря, в большинстве случаев Ну, конечно, при каком-то минимальном раскиде Это делать, конечно, еще проще Ну, 5 в 3 Каковы шансы на ретейку команды Lion7? Как мне кажется, никакие Как вы видите, Фризи из за плотных смоков а Данный матч проходит на fastcap.net, Поэтому смоки здесь действительно плотные не видел, не видел двух пробегающих Соперников, но как только одного Увидел, забрал, а следом еще и второго Забрал, да? Вот это да Вот это да, ну смогли ребята Из Line 7 отыграть на отстрел Своих соперников, все игроки Атаки погибли, но так или иначе Раунд все-таки коса смерти Выиграла, даже пусть ценой гибели Всего своего состава Но глобально это имеет Хоть какое-то значение для хода матча Ну проиграли, проиграли, ну то есть В плане, умерли все что же в этом плохого, если победа в раунде все-таки зафиксирована? При том, что это же частично минус экономика с Lion7 за поражение и, в общем-то, ни в коем случае, конечно, не минус экономика с косы смерти, так как победа в раунде досталась именно им. Ну теперь, как вы видите, Do Something дает максимум информации о том, что на мидле, скорее всего, никого нет. И кстати, это ошибочная информация, ведь в окне притаился один из игроков. Кристиночка в зигзаге, к сожалению, уступает в перестрелке Do Something, и коса смерти э, выбирают точку Б. Uh, и уже передумали <laughs> Передумали, так как Зотигу сразу uh, При выходе в зигзаг сломали лицо Минус от Комплит Девила И здесь под флешку попытка зайти Ой-ой-ой, в дымах В дымах сидит игрок обороны это же Комплит Девил Тот самый, бог ты мой, размен в коннекторе Который абсолютно можно было, конечно же, и не совершать uh, Я имею в виду касаемо... Ох oh, ты Касаемо команды Lion7 Нужно было просто достаточно... Более качественно чекнуть, так скажем. Но факт остается фактом, дорогие друзья. Команда Коса Смерти забирает уже. Простите. Простите, неправильно вообще все сказал Неправильно сказал, потому что раунд же Line 7 забрали, да Коса смерти пытались выходить, выходить, да, и в коннекторе В общем, короче, все Ход мысли у меня сбился, но я надеюсь, вы, в общем-то, суть поняли Кристиночка, аркада в Андер. и минус по зотику Достаточно неплохое начало раунда При учете того, что вот теперь уже у косы смерти экономики нет ну и диглы, вернее дигл с а, тремя глоками. Ну такой себе на самом деле закуп для раунда Дабл килотекс года И Кристиночка тоже один минус успевает сделать Do something, 100 хп, нет девайса, есть только дигл Дигл, кстати говоря, с погибшего товарища по команде Но, наверное, этот дигл как раз таки и был проклятым и Именно из-за этого он не помог а, сделать хотя бы даже один минус 5-3 Ну, как я уже вам, собственно говоря Неоднократно повторял, это оборона И пока ничего Удивительного лайн 7 Не делают, они делают то, что в общем-то Должны делать, играя за сильную сторону на мираже Но вот коса смерти Наверное, пора бы все-таки менять э, Русло своей атаки, да Делать какие-то фейки, может быть сплит-пуши Но не просто заваливаться на точку В надежде, что да, мы зайдем и... и нас оттуда вперед ногами не вынесут Как вы видите, все-таки вынесут Два минуса от обороны и нет ответного фрага От косы смерти Что в этой ситуации как раз-таки и ужасно Размен не последовал То есть преимущество получено и не просто получено, но еще и закреплено а, Сын бегемота. Ну, очень удачные тайминги ловит и забирает хайс-машину Последним остается юзер Плотный хэдшот, но X года пока еще не придумали Каса смерти, как перестреливать И, как следствие, 6-3 а, Богдан, приветствую Ну и, в общем-то, что? В общем-то, экономика у обороны, ну, на мой взгляд, вообще уже абсолютно супер крепкая. Ну и атака в принципе, свою должна восстановить в следующем раунде, пока еще разочек придется сыграть какой-то форс. Как вы видите, два калаша и три дигла. Но не сказать, что это очень плохой бай. Э, скажем так, это вариативный бай, да. Его можно реализовать э, при одном выходе, но нельзя реализовать при другом. При этом Дусантинг где-то уже справился с хайс-машином. Комплит э, Девил перед смертью забирается на бегемота. Дабл килл от Кристиночки. Отличная позиция. Трипл килл от Кристины. Вот это, черт возьми, зажало в дымочек зотик Остается последним со стахл с поинтами И эмочкой, выбитой, видимо, с ХС машина Насколько я понимаю Чек соперника, минус не последовал Но как минимум, хотя бы какой-то... Ой-ой-ой-ой-ой, ой ой, -ой, -ой, -ой ля, -ля! Все-таки придумали, как убивать Икс Года Но не придумали, как выигрывать раунд, ребята, из Косы Смерти По-прежнему, и это ужасно 7-3 Девайсы восстановлены, вернее, восстановлена экономика, на которой как раз-таки и будут приобретены девайсы, то есть калаши появляются в руках у Касы Смерти, но, скорее всего, опять же, не в полном составе, потому что в предыдущем раунде был 2 автомат Калашникова, в этом, увы, все пять купить не получится, поэтому только три автоматически, вот, поэтому я и спрашиваю, зачем были куплены в предыдущем раунде калаши, если можно было бы все сделать... Куда более красиво и аккуратно Хайс машин в коннекторе перестреливает сына бегемота То есть Ну как это бегемотик да получается да Или бегемотенок Вопрос Вопрос ну конечно же бегемотик Хотя я вообще не знаю Детеныш бегемота короче говоря Фриз минус дотик Спрей от Комплит Девила, но не удалось сделать минус. Ой, какой обидный промах от приза. Как же вовремя соперник присел. Аймедиа, Крити, вот это да. Вот это прочувствовал, что сейчас ему а, прилетит что-то в бубен. Но, вот, как вы видите, забавненькая история получилась. 8-3. Охо, Мираж. Да, именно так, Мираж. Все правильно. Ну что, львы выиграли первую половину и, в принципе, наверное, так и должно было произойти. Опять же, сильная сторона. Опять же, Lion 7, которые постоянно практикуются. Ну, а коса смерти, собственно говоря, команда, появившаяся достаточно давно, но лишенная практики ввиду того, что была в Нективе. Ну, к слову, в этот раз на точку А хотя бы как-то получается заходить, а вот... А вот удержаться на ней получится ли? Комплит Девил один против троих остается. Конечно, ситуация очень-очень непростая, но при этом бомба по-прежнему -по не стоит. Вот только сейчас бомба забегает на точку. Ну и сын Бегемота здесь в упоре, собственно, готов принимать комплит Девила. Не знаю, насколько, конечно, получится успешным прием. И получится ли он вообще... Почему-то позицию на КТ практически отпустили, но да, все-таки сын бегемота был недалеко и смог справиться со стрельбой и сконтролировать выстрел именно в голову оппоненту. 8-4. Один из самых обидных фрагов. Ваншот в голову. Почему он обидный? Ну, потому что вы выходите и получаете сразу прям вот молниеносно в табло. Вы не успеваете не ни отстреляться, ничего не сделать, то есть, ну, досаднейшая ситуация, чего уже здесь греха таить Сот еще играет, я в шоке, привет всем, Володя приветствую, да, как оказывается, ребята решили вернуться из Инектива, насколько я понимаю Ну, с энтри фрагом в 13 раунде этой встречи, коса смерти, оп, зачекался бегемот соперника в окнах, но сделать минус только, к сожалению, не получилось Медиокрити при этом пока дает минус Но парный размен от КТ Фриза Третий минус от него же, да ты чего Четвертого еще забирает Вот это, вот это обиделся Иначе не скажешь, просто обиделся на своих соперников Сын Бегемота Отдается пятым в руки КТ Фриза И это эйс в исполнении игрока команды Лайн Севен Дамы и господа карвалолище просто А как еще можно назвать этот матч Если Лайн Севен начинали раунд очень и очень плохо, но просто до того момента, пока КТ-фриз не включился а С его включения в матч, собственно говоря, не осталось шансов у косы смерти вообще никаких Диглы и калаши Стандартный форс-байт для игроков атаки, когда с деньгами появляются трудности Сын Бегемота, кстати говоря, вырубил автора Эйса в предыдущем раунде. X-God Player забрал сына Бегемота, ну а Хейс Машин сегодня что-то... Что-то два минуса только, да, мог бы сделать и три. Зотик отхлестал просто по всем щекам своих соперников. 11 хп и еще одну хаешку уже, конечно, пережить не получится, но я так думаю, хаешки у игроков обороны закончились, иначе она... Э ну, собственно, иначе эта хаешка уже была бы брошена, очевидно. Кстати, Кристиночка пытается обходить, но, но поздно. Поздно обходить, уже никого не нужно. 10-4, все правильно. Сань, пойдешь Фейсит сегодня с нами? <laughs> не, Володь, я сегодня... Если пойду, то ММ, скорее всего. Но далеко не факт вообще, в принципе, что я пойду сегодня играть. Все будет э -э зависеть от... Свободного времени на вечер. А, приветствую, Амир. Ну что, последний раунд первой половины, на которой снова форс-бай выставляют ребята из косы смерти. И это снова очень плохо, но Зодик что-то решил разыграться под конец карты. Ну, вернее, простите, под конец первой половины. Вот не так уж и блистал-то, в общем, он на, на начале матча Но зато сейчас разваливает кабинеты, будь здоров И делает это весьма-весьма и -весьма уверенно, это ли не здорово Фейсит не катаешь вообще На Фейсите катал когда-то году в 2000, хрен узнает, в 2018 И то пару карт, наверное, всего Ну, вот и он Фейк-выход на Б. если это можно, конечно, называть фейк-выходом Это скорее сплит, достаточно интересный сплит, зигзаг плюс э, ковры не было, конечно, сплетующего звена. Вернее, оно было Сандера, да? Вот он. Ой-ой-ой, да ладно. Еще и выигрывают. Ха-ха, они еще и выиграли это, дорогие друзья. Просто, просто нереально. Потеряли бомбу. Кэри погиб, но ву-аля. Неожиданно команда Коса Смерти с диглами все-таки перестреляли. Кокс, приветствую. О, зови нас, если что. Мы тоже хотим все равно ММ или фейс. Окей, окей. Я учту, учту пожелания абсолютно всех, но, опять же, повторюсь, точно я не знаю, получится ли у меня вообще сегодня поиграть, потому что, ну, сначала нужно прокомментировать игры, разумеется, потом их нужно загрузить на YouTube. Пока они будут грузиться на YouTube, невозможно будет играть, держу в курсе. О-хо-хо-хо-хо, вот это здравствуйте. Потеряшка, потеряшка ХС-машин, ну, тут просто без шансов пистолетный. Без единого минуса отдаются Lion7... Стандартная дефолтная расстановка Под точку А вот не прокатила Казалось бы, да, что может быть проще Это разыграть раунд Через точку А Ковры плюс яма Ну вот и попытались как бы Ну как не очень как-то не очень у ребят получилось Это разыграть Так вот, да. И после того, как вся эта история загрузится, я, собственно говоря, может быть, и пойду в КС, но, ну, естественно, мне еще сначала нужно как-то поужинать, будет когда-то успеть. Ну и в душ сходить. В общем, времени не так уж на самом деле и много, учитывая, что, к сожалению, сутки у нас лимитированы 24 часами. Итак, энтрифраг от львов, и ребята забегают на точку Б. Делают это, кстати, на удивление ну, очень легко. Ну сверх легко. сын Бегемот перед смертью сделал два минуса Однако бомба все-таки установлена И игроков атаки сейчас будут зажимать с двух сторон Даже вообще может быть и не с двух А еще больше, очень непонятный муф от Кристиночки Зачем в принципе было идти вот на такой жесткий поджим кухни Я так и не понимаю а, Ну что, попытка дефать бомбу Попадание от ГС-машина Ну и не успевает, естественно, застрелить соперника, который дефал бомбу Да, застрелил его, но правда уже поздно 10-7, хотелось мне, конечно, сказать 11, потому что я, честно сказать, думал, что Lion7 сейчас выиграет этот раунд Но слишком много странных и непонятных мувов было совершено под конец раунда И, как следствие, победу, в общем, у себя сами забрали парни из Lion7, чего уж тут греха таить Дестроит, приветствую, я вижу, да, что это опять ты, привет, хорошего тебе Настроение приятного просмотра Зотик справляется с выходом из ямы от ХС-машины А разменивать, кстати говоря, ХС-машину никто не решился Хотя КТ-фриз, в общем-то, находится близко И может попробовать э, повоевать за размены контроль ковров, как минимум Ну, в принципе, ему и так позволяют контролировать ковры Поэтому здесь особо не надо ничего придумывать Do и сын бегемота Вот, ну, как бы все. КТ-фриз остается один Да, он, конечно, сделал уже сегодня эйс И, может быть, сделает второй Но я прям Но я прям очень сильно в этом сомневаюсь И do something Забирает КТ-фриза Счет становится 10-8 А во второй половине Так вообще счет уже какой-то просто Совсем-совсем негуманный 3-0 львы летят Самая частая ошибка, кстати, поджимать А ковры против Эко. Сейчас опять увидел это. Да это абсолютно обыденная ситуация, Володь, ты что? Постоянно у нас думают, что поджать против экономического раунда это дело святое. Но думаю так до того момента, пока Дигл голову не расколет напополам, а потом уже думать, собственно, остается нечем. Ты просто сидишь и осознаешь, что ошибся. ХС-машин на меду забирает медиокрити, ну и юзер дает размен. 4 в 4. И выход, как вы видите, пройдет на точку Б Здесь у нас сразу в контакт э, включается Кто? Насколько я понимаю, это сын Бегемота Да, включился сын Бегемота И достаточно быстро выключился Выключил его, кстати говоря, КТ-фриз, 4 в 3, установлена бомба на споте Б Львы смогли окопаться но ну, теперь, опять же, самое главное Не делать вот те самые нелепые мувы То есть не выходить куда-то в аркаду Ну, вот типа, как сейчас делает КТ-фриз Зачем так далеко уходить? Зачем оставлять точку без прикрытия? Ну, да, на ней, понятное дело, есть игроки Ну, вот как бы к чему приводит Тем более там Кристиночка находилась В зигзаге, зачем вообще было двоенто то Вставать в эту позицию? Ну, это максимально странная история. Дефьюз-киты у дотика имеются, но уже не имеется времени, кстати говоря. Поэтому даже если Кристиночка проиграет перестрелку, это ничего не поменяется. Но Кристиночка ее не проигрывает, и счет в матче становится 11-8. Хотя унести ноги игрок атаки все-таки не успевает. Но это не критичная, в общем-то, ситуация Ну да, типа неприятно, конечно, потеря девайса Но денег, я думаю, достаточно для того, чтобы приобрести новый девайс И не так сильно переживать из-за потери старого Хорошая позиция у Зотика в коннекторе Она сработала Следуем-то, Фриз забирает сына бегемота Но нужно же понимать, что ты забрал сына бегемота Вернее, ты, ты забрал кого? Короче, блин, все. А, ну правильно, да, сына Бегемота забрала, а Зотик... Зотик-то не умер, а ведь именно он находился в коннекторе. Два в два. Опять-таки, с борьбой на точке Б, Do Something очень долго еще будет идти на поджим. Зотик находится в кухне. Но комплит Девил на коврах и, скорее всего, сейчас получит маслинку от Do Something. Вопрос, смертельную ли? Да, смертельную, дамы и господа, ретейк от команды Коса Смерти. Легчайший, как говорится, 11-9. Напоминаю вам, дорогие друзья, что это полуфинал Калашников Road to Final И проигравшая команда, я не знаю, есть ли в этом турнире игра за третье место Но проигравшие команды либо покидают турнир, либо будут играть как раз-таки ту самую игру за третье место К сожалению, опять же, я не совсем э, знаю много о регламенте этого турнира И не могу точно сказать, есть ли матч за третье место вообще ну а победители, разумеется, пройдут в финал. Но опять же, касаемо: буду ли я комментировать финал? Это вопрос, на который может ответить только заказчик, то есть только организатор этого турнира, ну, либо же финалисты, по собственному желанию, могут заказать трансляцию финала. Зотик со снайперской винтовки забирает Фриза. Не удается выйти с ямы. Ну и Диглы и всего-навсего один калаш у Кристиночки. Не ясно мне, зачем этот калаш был куплен, но окей. Как бы он сделал минус. Но один калаш на пятле спасет. Снова ну, приветствую откитырчик. Зотик забирает Кристиночку. Кристиночка два фрага успела сделать перед гибелью. Ну, здесь Зотик, по-моему, вообще чуть ли не в соло всю команду Львов размотал. 11-10. Сложная ситуация для львят. А сейчас они играют действительно как львята. Атака не выглядит пугающе, из-за чего коса смерти чувствует себя, на мой взгляд, на мираже сейчас в обороне. Очень-очень комфортно. Ну, видно, что им не мешают делать перетяжки. Их практически не прессует ни на каких позициях. Ну, разве что только... Где-то, да, вот где-то сейчас КТ-фриз на миду Смог забрать Зотика Неприятный минус, потому что Зотик, насколько я знаю Был со снайперской винтовкой И потерять АВП на миду в перестрелке с Калашом Это самое неприятное, что может получить э, В результате этого конфликта Снайпер-комплит-девил Разменивается, не разменивается По-прежнему еще жив Ищет еще одного соперника, ищет его голову Вернее, конечно же Что мы ищем, когда имеем Дигл в руках? Только э, вражеские головы ну, попасть здесь не удается. Сын бегемота забирает комплит Девила. При установленной бомбе ситуации 2 в 2. Минус от юзера. И Кристиночка. Кстати, позиция может быть абсолютно нечитаемой. Потому что позиция, ну, такая прям каверзная. Но снова на те же грабли наступают ребята из команды Line7. В очередной раз не успевая забрать КТшника, который дефает бомбу. Ну что такое? Ну что с таймингами у вас не так, дорогие мои? 11-11 коллективы сравнялись. Борьба действительно не на жизнь, а на смерть. Ну, потому что каждый хочет финал. Каждый хочет назваться сильнейшей командой, а не командой, которая играла полуфинал и проиграла там кому-то. Типа, это неинтересно. А ХК играют еще в КС? В 1.6 нет. По фану бегают периодически в КС Гоу. Но, насколько я знаю, не более того. Сын Бегемота. С коннектора забирает на меду Фриза. А следом за ним погибает Комплит Девил. Но X-Год X-Год и ХС машин забирают оппонентов на точке Б. естественно, с этим начинается выход на точку Б. Ну, собственно говоря, выход не просто начинается, а уже оформлен, и даже бомба установлена. И даже минус с точки Б удается сделать. Do something! Отличный хэдшот по X-году, но на дальней дистанции ХС-машину не перестрелять. Он же ведь ХС-машина, черт возьми. Зотик, 97 хп, 1 на один с Кристиночкой, и в этот раз Кристиночка парадоксально, но uh, за занимает не ту, не ту совсем позицию, которую... Ой-ой-ой-ой-ой, как Кристиночка сейчас перехитрила оппонента. Ну, опять... Опять робот буянит и называет какие-то непонятные слова. В общем, да, здесь прилетел донат от Амира, 20 рублей, за что ему огромное спасибо, сейчас зачту. Так, брат, спасибо за такое комментаторство, мне очень приятно, что есть такие люди... Из Узбекистана, удачи Спасибо большое, я правда, конечно, не из Узбекистана Я из России, но да, комментирую э, Лан-турниры узбекские Поэтому в какой-то степени Где-то частичка меня Всегда находится, конечно, в Узбекистане Но сам я русский Ну и еще раз спасибо тебе большое За донат x Z-Player Минус юзер Зотик, ответный минус по с машине Ситуация снова очень острая, один в один Зотик хоть и... Дайте договорить-то, пожалуйста. Зотик хоть и был со стахл с поинтами, но не имел девайса. А Икс Год при этом был очень-очень сильно битый, но девайсом обладал. И вот, как вы видите, за счет наличия того самого девайса, победу э, все-таки забирает команда Lion7. Счет 13-11. И атака вдруг проснулась. Вдруг просто руинили, руинили, руинили и... А давайте-ка брать раунды Какие команды остались из старых в КС 1.6? Ну, вот Коса Смерти, например а, Ну, в, ка в какой-то степени Лайон Севен достаточно уже старая команда Ну, Райп Визардс, конечно же Да и, в принципе, все Из старичков больше практически никого и не осталось 4 в 2 Оборона что-то расслабилась Я не знаю, почему Коса Смерти расслабляется Когда они взяли только 11 раундов Завершающий фраг в этом раунде за командой Lion7 И 14-11 как следствие И это достаточно пугающая На самом-то деле история Потому что можно и не докомбечить Ведь, как мы помним, у обороны всегда Слабая экономика, и в случае Какого-то луз-стрика, который Кстати, сейчас у косы смерти наметился Можно очень здорово обжечься Об то, что просто не будет э, Девайсов. В принципе, так сейчас И получается. Диглы у команды Коса смерти, и насколько бы, конечно, диглы Не были опасными пистолетами Калаши куда опаснее И хоть даже сейчас удается сделать какой-то Размен на точке А, вот следом do something. Да ладно! Я тут Храню, хороню команду коса смерти Они пытаются перестрелять соперников Кристиночка, отличные мувы и даблкил Два в два Сын бегемота Приходит с КТ Обмен ХАЕшками, дружелюбный обмен ХАЕшками, юзер отправляется на хлпу, ну а Кристиночка вместе с ХС с машином пытаются окучивать сына бегемота, но сын бегемот уже говорит, не получится меня окутывать, я же ведь уже и так окученный, как говорится. Три ХП ему оставили, но он по-прежнему еще жив. Кристиночка в яме, 49 ХП. Есть бомба. Я не знаю, правда, что это изменит, но бомба все-таки есть. Юзер 62 хп, сын бегемота 3. Ну, очень непростая, честно скажем, ситуация для Кристиночки. И я напомню, это диглбайт косы смерти. Ну, то есть, вот только что несколько девайсных раундов было проиграно. При этом достаточно, оказывается, взять просто э, пачку диглов и радоваться жизни. Юзер, кстати говоря, тянулся на точку Б. Это позволяет команде... Lions 7 надеется на победу, так как Кристиночка уже поставила бомбу. И соперники, в общем-то, достаточно битые. А удастся ли начекать юзера? А услышала. А услышала и забрала теперь дело техники: забрать трехэпового соперника, который, кстати, сейчас уже находится в сайде. Но здесь можно просто напороться на прострел. Не удается дотянуться, но фейк в итоге все-таки. Ай! себе! Какую штуку повесил! Вот это хэдшотище, но успеет ли раздефать дефьюз китов-то? Нет на поясе. И сын бегемота просто всем своим многотонным весом вытаскивает этот раунд. 14-12. Команда коса смерти подает признаки жизни, дорогие друзья. И это просто великолепно. Как еще сказать? А сколько игр будет сегодня? А, сегодня будет э, две игры Вот это первая и следом будет еще одна Куда делись и выросли, наверное, вполне возможно, да, кстати Куда все делись? Ну, просто надоело, наверное, играть постоянно. Либо просто надоело играть в командный Counter-Strike, и все ушли на паблике. 4 в 2, дамы и господа. Land 7 неожиданно крушат оборону своих соперников. И сын Бегемот, оставшийся на точке Б, просто не понимает, куда укатилась его команда и почему, что самое главное, почему не удалось достичь успеха при удержании точки. Далер, спасибо большое за подписку. Сын Бегемота продолжает давить на своих соперников авторитетом. НДННС, спасибо за подписчику на ютубе. И Комплит Дэвил все-таки останавливает жизнь сына Бегемота. 15-12 и матч для коллектива Лайн Севен. Один. Всего-навсего один раунд. И коса смерти покинут. Полуфинал с поражением. Не очень, конечно, хочется... Ни одной команде, естественно, не хочется получать поражение в полуфинале Оно очень обидное, черт возьми Но иногда такое происходит и от этого никуда не спрячешься uh, Do something минус фриз Дальше череда разменов и атака все-таки выходит в численный перевес За счет не самой крепкой экономики у команды коса смерти Юзер и сын бегемота вдвоем И сын бегемота в очередной раз реализует свой девайс Но остается один против двоих 100 хп Спасибо за подписочку, Денис, а в этот момент, в этот самый момент, когда Денис оформил подписку на Ютубе, погибает последняя надежда команды Коса Смерти, и, к несчастью для них, раунд заканчивается поражением, ну а как следствие, Lion7 выходит в финал, дорогие друзья, с чем я их и поздравляю.